Друзья мои, это обращение лично к каждому из вас. Я хотела бы напомнить о том, что подходит к концу 2019 год. Впереди нас ждет последний месяц этого года декабрь. И, конечно же, каждый год человек осознанно или неосознанно подводит итоги того, что он сделал в этом году. Каждый из нас занимается профессией риэлтор, в большей или меньшей степени, или только присматривается к ней. Но если присматривается к ней, значит, есть какая-то мотивация что-то изменить. Если вы уже находитесь в этой профессии и посещали наши вебинары хотя бы один раз, значит, есть что-то, что в вашей деятельности вас беспокоит. Дело в том, что люди обычно делают одни и те же действия, получают один и тот же результат, и это очевидно. Об этом очень часто говорят. Все время говорят, делая другие действия. И тогда ты получишь какой-то другой результат. Чтобы посмотреть на эту проблему глубже, нужно понять один простой момент. То есть если что-то не меняется и продолжает существовать с какой-то периодичностью, то значит то, что делается неправильно, это то, с чем человек настолько согласен, то, что для него настолько привычно, то, что для него настолько является нормой, что он даже не думает, что это нужно менять. Он даже не думает, что с этим можно что-то сделать. Поэтому, когда а, любой человек пытается в своей профессиональной деятельности, это касается и нас в том числе, что-то изменить очень быстро, да, какими-то быстрыми способами, а, так скажем, малой кровью, максимально эффективно, как ему кажется, да, без больших труд затрат или без больших денежных затрат, он хватается за те вещи, которые, как ему кажется, сделаны на сегодняшний день им не очень хорошо. Либо в его системе, которую он использует для работы, они не настолько совершенны, насколько он, ему хотелось бы. Но. Правда состоит в том, что чаще всего эти проблемы – это какие-то вещи, которые не притягивают вашего внимания. То есть, как правило, это что-то такое, что повторяется. То есть в одной системе вы можете менять какие-то действия ежедневно, пробуя что-то новое. Но какой-то вот определенный пласт ваших действий, он остается неизменным. Потому что у человека есть полное согласие, что на моем рынке может быть только так или что все в нашем городе так работают, или что это не работает для вторички, или что это не работает для первички, или что да, я не смогу это освоить, или что-нибудь типа того. И поэтому этот пласт одних и тех же действий продолжает существовать, а изменения происходят в том, что уже кажется очень сомнительным да, и кажется не приводящим к результату. Конечно же, эти мелкие изменения, небольшие или, может быть, чуть больше, они приводят к каким-то изменениям, к какому-то движению. да, То есть, может быть, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Создается видимость а, какого-то движения к результату. Но, как правило, если она нестабильная, если а, статистика поднимается, а потом падает, то это не то истинное, а, почему не получается или почему а, все происходит не так, как вы хотите или денег не хватает. То есть получается, что те вещи, которые необходимо на самом деле менять, это что-то настолько очевидное и понятное для человека, с чем он согласен как с правильным именно поэтому он и не может изменить свою ситуацию. Именно поэтому любые попытки, любые обучения, любые какие-то движения, которые он делает кусочками не системно и делает какие-то мелкие изменения, не приводят к тому, что он хочет. В какой-то момент человек принимает решение, что все это не работает и что в этой сфере ну, не помочь. Или а более того, когда человек много раз пытался у него, не получилось, он в какой-то момент принимает решение, что в принципе дела могут обстоять только так и никак иначе. Поэтому а, наш курс для многих людей является чем-то, что а, больше заставляет а, м, чувствовать какие-то неприятные эмоции иногда. Потому что, а, как кажется людям, он нападает на то, с чем они согласны, очень-очень много лет. То есть то, как обстоят дела на рынке очень-очень давно. То, как работают все агенты, кого я наблюдаю, с кем я общаюсь. И поэтому... Некоторые люди пытаются выхватить какие-то точечные фишки, с которыми они согласны или могут согласиться в отношении тех вещей, которые уже в своей деятельности являются под сомнением. Но ключевые решения, большие изменения и резкие растущие статистики, резкий растущий доход делается в тот момент, когда вы меняете что-то, что системно каждый божий день каждой вашей сделке, в каждом вашем общении присутствует, и вы даже не понимаете, возможно, что это неправильно, или что это не то, что сегодня может привести к результату. Посмотрите сегодня на нашу программу иным взглядом. Попробуйте посмотреть и сравнить ее с тем, что вы делаете, и в первую очередь попытайтесь обратить свое внимание на то, что для вас привычно, и сравнить с тем, что предлагается в курсе. И вы увидите, что, возможно, многие вещи, которые для вас являются стабильными, правильными, попадают под сомнение и сразу попадают под то объяснение, о котором я сейчас говорила. Что, возможно, именно это, потому что я это делаю постоянно, я никогда это не меняю. Я свято верю в то, что работает все именно так. Именно это тянет меня ко дну. Поэтому, если курс вам кажется очень непонятным, сложным, неадаптируемым под вашу деятельность, посмотрите теперь на него с этой точки зрения. И, возможно, тогда вы увидите, что то, что мы пытаемся до вас донести в каждом нашем вебинаре, в каждом нашем посте, в каждой нашей программе и в каждом нашем сообщении всей нашей публике, с которой мы общаемся, попробуйте посмотреть так. Не тормозите свой результат. Конец 2019 года... Очень хочется, чтобы был для каждого из вас годом с прорывом, чтобы на Новый год вы э, думали не о том, что было не сделано, а о том, что все-таки было сделано. И что теперь в Новый год вы заходите не с вопросами, а с инструментами. И у вас чешутся руки для того, чтобы весь следующий год сделать абсолютно не похожим на предыдущий. Сделать его лучше, чем предыдущий. Поэтому сейчас у нас со 2 числа декабря стартует новое... Э, Основ... новая основная программа курса риэлтор-бизнес, новый поток. Я вас всех приглашаю в этот поток. Перед тем, как заходить в поток, сделайте то, что я вас прошу. Это должно быть ваше взвешенное решение, потому что это работа, которая требует вашего внимания, вашей энергии, вашего желания, ваших усилий но эти все усилия вознаградятся, а мы проведем вас заботливо за руку через все преграды, которые кому-то, возможно, на первый взгляд казались абсолютно непреодолимыми, более того, что в нашем городе, например, это не сработает потому что с точки зрения поддержки мы берем за вас полную ответственность, поэтому действуйте. Под этим видео есть ссылка на регистрацию. Регистрация вас на сегодняшний день, как факт, регистрации ни к чему не обязывает. Но это уже первый шаг для того, чтобы начать общение, задавать свои вопросы, высказывать свои сомнения, получать на них ответы и убеждаться в том, что это вам подойдет, и заходить на программу. Осталось совсем чуть-чуть. Я предлагаю вам декабрь провести очень плодотворно, в большом интересном приключении, с крутой командой, с командой единомышленников, агентов по недвижимости и под нашим чутким присмотром. Успехов вам в следующем году и закончите этот год хорошо, чтобы вы собой гордились в новогоднюю ночь. До свидания.